Друзья, сегодня 6 октября 2022 года, московское время, 19 часов 3 минуты. Начинаем круглый стол четвертого дня нашей конференции, российской конференции, 27-й российской конференции по холодной трансмутации ядер-химических элементов и шаровой молнии. У нас сейчас идет круглый стол и председательствовать на нем должен был Леонид Трудской, но он пока еще не подошел. Поэтому, чтобы не терять время, начну я. Значит, вот я напомню, что все завершилось вот в предыдущей вечерней сессии, которая закончилась где-то 15 минут назад, очень такие интересные дискуссии, связанные с, вот, с выступлением Косарева, который рассказывал о его идеях, связанных с, с превращением энергии в холодном ядерном синтезе в изомерную форму ядра сначала, а потом переход в основную форму ядра, на основной уровень ядра. Я напомню, замерная это возбужденные уровни ядра. Вот, в изомерную форму, в основную форму ядра постепенным испусканием там, электронов, бета-распад, испусканием мягкого рентгена, там, может быть каких-то еще там частиц. Вот, все это, то есть, но не гамма, не резких очень мощных таких вот гамма-излучений. То есть такая форма. Снятие возбуждения с ядра возможно. Вот на этом как бы вот эта идея Косарева, почему вдруг ну, в наших холодном синтезе, почему так мягко все проходит, без жесткого излучения, которое является убийственным для природы живой. А мы знаем, что видимо холодный синтез происходит в живой природе. Поэтому эта идея заслуживает внимания. Но его покритиковал Уруцкоев и вот, что интересно, я хочу воспользоваться тем, что здесь Андрош Ковач. Я надеюсь, Андрош меня слышит. Вот, и вот, что там промелькнуло, какая интересная мысль. Я хотел бы, чтобы Ковач ее как-то проиллюстрировал, как-то что-то на эту тему поговорил. Потому что, вот смотрите, какая интересная вещь, на что обратил внимание Филипп Высикайло. Вот когда, протон, когда нейтрон распадается на электрон, протон и антинейтрина, то электрон... Вот Андреш сегодня, вот первый доклад был, Андреш в, сегодняшнем, в сегодняшних заседаниях утром рассказывал нам про ядерный электрон, в котором масса равна трем массам обычных электронов. А вот что заметил Филипп Васикайло что когда, вот Леня подходит, Ле, Леонид Ирбекович Руцкович, сейчас я ему права передам, но сам я договорю до конца. Значит, вот когда электрон, и это вот Анда Шаковича касается, и хотел, чтобы он что-то сказал. Вот когда нейтрон распадается на протон, электрон, антинейтрино, то, ну все, много чего зависит от количества антинейтрино, но в частности образовавшийся электрон и протон, они находятся в электромагнитном поле друг друга. И когда электрон удалится на бесконечность от этого протона, то если заложить, например, энергию, радиус, ядра примерно 10-15 минус метра и посчитать кулоновскую энергию на этом радиусе в электрон-вольтах, то мы получим как раз именно полтора умножить на 10-6 электронвольт, то есть полтора мева. И отсюда следует такой простой вывод, что нейтрон может распасться на обычный, электрон и обычный протон, только электрон будет, как именно и положено, очень легкой частицей, он унесет вот энергию, вот эту вот эту, вот этой связи основную, и унесет ее не только в своей массе, вот эта энергия покоя, а еще еще унесет ее в кинетической энергии, которая есть результат преобразования. Потенциальной энергии электромагнитного поля, который есть как раз полтора, недостающие полтора мэва. Таким образом, 1 мэв плюс 0,5 мэв, плюс 1,5 получается как раз те самые 2,5 мэва, значит, которые вот не хватает для образования нейтрона. И получается такая получается, значит, Такая ситуация, что улетает электрон. Я хочу вам сказать, что полтора мэва для электрона это огромная энергия, он будет, он будет релятивистским, гамма-фактор, там вот релятивистский, релятивистский гамма-фактор, скорее всего, будет как раз именно тройка, вот о которой Андрешковач сегодня утром говорил. И в результате, если мы тут при этом распаде рядом поставим значит, нашу пластину. Вот, и магнитное поле, то мы увидим радиус, как раз соответствующий не одному закручиванию электрона, ни одному, значит, вот, ни одной массе, а возможно, трем. Вот эту возможность мы в свое время с Андрошем обсуждали. Я ему на это указывал. Вот, Андрош, если можно, что-то скажи на эту тему. Попробуй по-русски, можно медленно говорить. Хорошо, спасибо за слово. Я попробую по-русски вот я э, немножко подготавливался на эту тему потому что э, мне уже задавал вопрос э, профессор висикайло что э, как можно э, в нейтроне эту деброли -де волну туда как она помещается но это все э, с друг другом связано вот я поэтому немножко подготовился э, и я думаю что понять структуру электрона, это это ключ. И э, можно мне Андреш, показывать? Андреш, Андреш, вот секундочку, ты сейчас продолжишь. Я, я просто обращаюсь к Леониду Руцкоеву, который немного опознал. Лень, я у тебя бразды правления не вырывал, просто мы по, поскольку начали, то я тут что-то начал уже говорить, а ты председатель у нас, поэтому я слово дал Андрюшу, ты, по-моему, в основном вышел, что я хотел сказать, а дальше ты уже управляешь всем. Андрюш, продолжай. Да, скриншаринг да, можно включить? Так. Так. Вот, надеюсь, что э, виден мой экран. Э, вот, э, мы с коавторами э, много работали над структурой электрона. Эта книга недавно вышла, Unified Filtering and Occam's Razor. Э, первая половина этой книги, она только о структуре электрона, а потом во второй половине там супроводимость, и так далее. Ну, вот, значит, как понять э, структуру электрона? Э, вот э, эксперименты показывают, что у электрона два радиуса. Если мерить Compton Scattering, э, Compton Scattering показывает радиус 2.8 фемтометров. Это классический электрона э, радиус. Э, вот это. В нашем понятии это радиус шара, и на поверхности этого шара распространяется электрон-чардж, заряд электрона. Вот другие физические эксперименты, Томзон они показывают радиус 386 фемтометров, это называется Reduced Comptom Radius, Uh, и это связано с этим броди волной, о чем говорили. Uh, Но ну, вот этот радиус сто раз больше, чем uh, uh, классический электрон радиус, этот комpton радиус. <coughs> как понять этот радиус это uh, в наше понимание комpton радиус это uh, радиус зитарбевигунга и uh, значит здесь магнитные силы и магнитные силы Uh, заряды электрона держат на этом uh, орбите. Uh, вот это Zitterbewegung. И uh, вот мы uh, делаем модель электрона, как электромагническая волна, и так, uh, и, так uh, и выходит uh, формулы, как можно массу uh, электрона вычислять uh, просто из-за уравнения Максвелла. Вот, вот если заряд электрона на этом шаре, тогда можно просто делать интеграцию электрической энергии от инфинити до классического радиуса. И если делаем этот интеграл, тогда получаем 225 кев, это половина массы электрона. И что я хочу внимание здесь показывать, что это на радиус на минус один. Это как инверс радиуса пропорционал. Можно вычислять магнитную энергию. Здесь у нас Зитер Бевегунга И вот вокруг идет ток. Можно флюкс умножать на ток и магнитный энергию вычислять э, с этим комтом радиусом и вот интересно получим цифры опять получаем 2,55 кева, половина э, электронную массу и э, вот тогда здесь видно что э, электрон это как э, классическая электромагнитная волна половина энергии электрическая половина магнитная и там индукция между ними вот, вот масса электрона, она как один овер-радиус в обеих случаях. Вот это значит, что если, например, большая кинетическая энергия, тогда электрон становится меньше и меньше. Значит, если быстрый электрон вылетает, ну, скажем, электрон уносит 500 вольтов или 1000 электронвольтов тогда э, кинетическая энергия становится э, почти два раза выше, чем rest. масс. Значит, э, электрон в три раза меньше становится, тогда этот классический радиус, который э, 2.8 фемтометров, становится уже э, похожим на э, радиус нейтрона, когда э, быстрая кинетическая энергия. Ну, ну вот здесь э, э, была критика, что, э, что вообще э, вот этот контур-радиус связан с дебройли воной и как это э, вместится в нейтрон, когда вот если для электрона это 380 э, фемтометров, если умножить на 3, или разделить на 3, это еще все э, больше, чем 100 фемптометров, но ну, это большая. Но, конечно, э, в нейтроне нет этого самостоятельного контум-радиуса, потому что э, заряд ядерного электрона, когда он в нейтроне он чувствует магнитную энергию протона, и вот э, из этих формул видно, что э, у протона масса 2000 раз больше, чем масса э, электрона, тогда э, магнитное поле тоже в 2000 раз э, сильнее. Так что э, ядерный электрон будет на самом маленьком кругу здесь э, по силе Лоренца магнитного поля протона, и поэтому если такой композит получается, э, тогда э, деброли война не будет самостоятельная у ядерного электрона, потому что ядерный электрон чувствует сильную магнитное поле протона, и, э, и так у него и получается комптом-радиус, э, э, как у протона. Но как можно тогда в таком композите э, массу мерить? Потому что тогда эти формы уже не, не важны. Но массу можно и другим методом мерить, э, векторным потенциалом. Вот если умножить заряд на векторный потенциал, Тогда это моментум э, дает э, частицы, и это умножить на зитербовегунг э, скорость э, 7, тогда и э, 7 это дает опять массу электрона, Но это, и эта э, формула эта работает, и когда композит. Вот только здесь вектор потенциал, то, что на поверхности заряда в композите, и в принципе этой формулой даже в композите мы должны... Uh, получить uh, верную массу. Вот uh, 뭐, что в этом интересно в этом подходе, что мы вообще можем uh, даже радиус ядерного электрона, uh, радиус ядерного электрона посмотреть uh, через quantum scattering. Вот я уже только несколько минут, и тогда я здесь приду. А, Андрей, а вот по последней формуле, которую ты уже убрал, к сожалению. Ведь, Сейчас я опять ведь, покажу. Ведь, ведь векторный потенциал – это вектор, масса – это скаляр. Как ты это все приравнял? А, а, а, потому, что, ну, потому что там еще второй вектор – это, это скорость зитербовеганга э, си. Вот вот, вот, вот, вот. А при произведении двух векторов, я к этому двигаюсь, очень важна еще э, их геометрическое соотношение, то есть си да. это самое, косинус угла между ними надо брать, так для, для скалярного произведения. Поэтому это у разных электронов получится разное. В принципе, очень интересная формула. Да. Ну да, ну да, это я думаю, это важная формула, и эта формула, она работает и тогда, когда у нас композит между двумя частицами, и вот это ответ, что как понять... Как понять, что там такой электрон, когда дистанции такие маленькие? Вот это важная идея, то что я опять повторяю, что там у ядерного электрона нет своего деброливаны, потому что он чувствует магнитное поле протона. Но есть свой шар, свой шар. Андрюш, Андрюш, Андрюш, а вот подожди, тут очень важный вопрос. Ведь вот смотри, когда я первый раз в жизни услышал про войну, Бройля, про, войну про волну Дебройля, значит, вот в институте где-то там в самом начале, вот, то все никак не мог понять, что это за зверь такой. И, ну вот сейчас я все-таки склоняюсь к тому, что это не электромагнитная волна, это совсем другая какая-то волна. А ты сейчас вот твое, из твоего изложения следует, что волна Дебройля и электромагнитная волна это одно и то же? Но, но это, это тоже... но, но я думаю, неверно. Ну, я могу, хорошо, тогда, тогда я, я еще одну, я еще одну тогда покажу об этом. слайд, э... сам, как, это, как понять волну. Да, это Андрес, секундочку, Леонид, вот он, председатель Леонид у нас, так. Да, я на секундочку перебью. Сам классик Деброй говорил, что э, очень важно его отношение к его волне. Он писал, и во многих своих статьях, это была для него тоже загадка, но он говорил так, что это волна материи. Он не говорил. Потом, позже, к концу жизни, он все-таки стал искать электромагнетизм, а мы, по сути дела, кроме электромагнетизма ничего и не знаем, если так положить руку на сердце. Вот. Поэтому вполне возможно, что Андреас Коуч и, как бы, так сказать, согласен с Дебройлем. Да, ну это я, извините, вклинился. Да, слушаем докладчика. Да, да ну, ну, спасибо. Спасибо за, за этот комментарий. Но сейчас вопрос, что как мне продолжать? Потому что я могу продолжать объяснять, как я понимаю волну Дебройля, или могу продолжать, как понимать заряд, ядерного электрона что какой размер шара ядерного электрона это можно из комптом радиуса посмотреть Андрес, э, комптом а, а, а скажите пожалуйста вот а с магнитным моментом электрона что будет ну это магнитный момент электрона это выходит из из спина и там сейчас я я тогда опять вернусь к этому слайду. Я, я к тому, что слайду, магнитный который... момент, электронный момент и магнитный момент ядра очень сильно, так сказать, отличаются. Да, да, это, это потому они отличаются. я сейчас вернусь к этому слайду. Вот здесь был этот слайд. Что, что конечно, вот как раз это в этой формуле. То, что я показывал, что, что масса это... Это с радиусом Комптона на один овер радиус Комптона. Значит, если масса растет, тогда радиус Комптона, оно размерно идет вниз. И так как у протона 2000 раз выше масса, так его радиус Комптона, который, где магнитные силы действуют, он 2000 раз идет вниз, и так и магнитный момент идет около 200 тысяч раз вниз. Это, это, Поэтому это очень важный результат, что, что масса – это один овер радиус Комптона. Хорошо, я прослушаю доклад, я просто не слышал доклад, поэтому возник вопрос. Я как бы могу себе представить попытку загнать электрон в ядро, но что делать с магнитным моментом? А, ну да, вот, вот это… Вот это Практически э, тот, же, тот же самый вопрос, то, что, то, что утром э, задал профессор Висикайло, только он это задал, как э, что делать с длинной волной Дебройля. Вы спрашиваете, что делать с магнитным моментом. Это то же самое, потому что волна Дебройля это, это 2π радиуса Зитербевегунга. И это, это тот же самый вопрос, что как этот радиус в ядерном электроне идет вниз, куда исчезает магнитный момент. Это тот же самый вопрос. И вот я это говорю, что когда э, э, рождается композит между ядерного электрона и, э, и обыкновенного электрона, тогда э, этот ядерный электрон он уже э, чувствует, начинает чувствовать силу магнитную протона. И, и, и это сила, которая Контом радиус, э, э, то, что дает Контом радиус, это магнитная, э, магнитная сила. Здесь магнитное поле, и э, что какой радиус, это Лоренц, э, сила Лоренца э, дает этот радиус, и когда э, ядерный электрон чувствует э, э, магнитные поля протона тогда, конечно, радиус идет вниз, потому что такое сильное магнитное поле, что э, сила Лоренца очень сильная, и так исчезает э, магнитный момент. Вот можно, конечно, спросить, что какая тогда разница между электроном и ядерным электроном? Почему ядерный электрон делает такой композит с протоном, а обыкновенный электрон не делает такой композит? Но это это, конечно, трудный вопрос. Нужно вот смотреть, что это. Почему это так? Разве это потому что масса немножко выше, и тогда радиус, похожий на радиус протона или другая причина? Это я еще думаю, не знаем, но то, что мне, мы... Я думаю, что гораздо проще. Вот я экспериментатор, поэтому иду из эксперимента. Известное явление Казахват когда электронно это электрон. не, а не ка это да. просто скатого уровня, а бывает есть... уровня СЭМ хватает, бывает Я СЭТ, понимаю, захват, понимаю, понимаю. А но это называется... Е-захват, Леонид, ну, да. это Е-захват, электронный захват. По ну, по вот В переводе. Да, не надо. Ну что, договорились. Да, не надо. Говори дальше. Вот, так... Когда он туда захватывается, то куда девается магнитный момент? Это тот же вопрос на самом деле. Того электрона, который был на орбите, у нас сказать, не было сомнений, что это был магнитон Бора. Да? Вот, поэтому вопрос-то стоит. То есть, как это в но важно помнить, что, что а, не знаю, как по-русски, angular моментум. Англор моментум не угловой момент. Угловой момент, да. Угловой момент не исчезает, потому что, я... если беседу вести, да. во-первых, не орбитальный, не орбита, а в... сейчас принято – это волна. А волна – это фокусировка к центру и к центру до периферии и отражение от кулоновского потенциала а обратно к центру и так далее. А вы говорите про орбиты, про вращение. Это неправильно, это Боровская модель она уже считается научной, И все, что сделано сейчас в квантовой механике, в том числе и в ландау все пишется через именно волновые свойства электрона. И при этом Комптоновский размер не имеет никакого отношения к тому вопросу, который я задал. Как волна Дебройля аккумулирует и фокусируется в протон? Здесь все цифры ну, на 3 четыре на раза больше, Потому да. что размер протона сейчас 0,8, это вот с хорошей точностью сделано, чуть ли там не до пятого знака, 0,8 на, на 10 минус 15 метра, не один фемтометр, э, как вот здесь говорил Валера, а 0,8, и тогда получается у нас энергия, которую потенциальную приобретает электрон, который, если садится на протон, то это 1,7 Мэва а не 0.5 лаша ну, давайте давайте вот посмотрим точно что какое радио... да, я так и не понял как вот 250 или что там 386 фемта превращается в 0.8 фемта метров. ну, ну да вот это, это вы не сможете это нагнать тем более да. я не понимаю как вот электрон вращается вокруг точки c и чего это он вращается, что там в точке здесь. Ну, это, а это сила и... Лоренца. Но, но опять, еще раз: электроны это, по нашему поняти понятию, это электромагнитная волна, но на заряда. А, а шарик. Как же можно электромагнитную волну рисовать в виде шарика? Ну, так, так можно рисовать, что э, а. э, в, нашем, в нашем понятии э, уравнения Максвелла есть скаларный компонент, скалар компонент, и где, где шарик. Давайте там... послушаем Леню. Может, он что-то скажет такое, что нам огонь будет. Ну а вам, вам не нравится теория? Давайте я еще предлагаю. Теория вот я не, я не вижу. Вот извините меня, Андрес. Ну, а ну, а я... Вам не нравится, что, что из... мне не нравится. Я просто это все не понимаю. Хорошо, это просто сила Лоренца. Если бы это понимает, то флаг ему в руки. Но я хотел бы Обычный послушать, что ларморовская... бы он сказал по эксперименту, Лень. Значит, это обычная ларморовская прецессия, ларморовский радиус. Он просто нарисовал. Да, я Ковача только... и Вазизи не поняли, отругали только. Да, вот, и я теперь одну большую военную тайну раскрою вот, в пользу коуча. Да, конечно, мы все привыкли работать с все функциями, но длина волны Дебройля, это как раз вот соответствует той длине орбиты, на которой так сказать, максимальная плотность электрона дает уравнение шире. Поэтому можно так делать? ну Можно, да, и нет тут никакой науки, оно образно понятно. Вот теперь, Филипп, вот одно такое замечание, может оно к месту, может не к месту, относится к тебе. Ты знаешь я понимаю твоя озабоченность, что вроде бы как длина волны Дебройля здоровая, а его пытаются засунуть в такой маленький размер. А тебя никогда не смущало, что когда излучается фотон, то длина этого цуга намного-намного, она метры, а атом – он ангстрем. Тем не менее... Ты как раз говоришь о том, чем я и занимался вот последние полгода или год даже. Так, да. И так. на самом деле я как раз и говорю, что происходит кумуляция электромагнитной волны в движение электрона от центра атома. То есть это вот у тебя фактически там и теорема Вериала исполняется, и все остальное. Этим как раз я и занимался. И здесь я не вижу проблемы. А вот когда у тебя, я и как раз и спрашиваю, как ты загоняешь большую длину волны Дебройля в протон, если ты говоришь о двух, там не хватает двух масс, там надо 200 масс электрона сделать, чтобы загнать ее в центр. Вот в чем проблема, а не в том, и ты не прав, что нельзя волну Дебройля загнать в протон. Можно, но при этом энергия должна там 10-й электрон быть. Но, так, но вот, туда ну туда, так, ну да. смотрите смотрите еще раз вот я вот это только одно слово скажу об этом слайде потом хочу прийти к эксперименту Compton scattering uh, вот здесь uh, ]zustрения. Половина массы частицы – это магнитная, магнитная энергия. Магнитная энергия дает Лоренц силу, которая этот круг за этаповегом держит. Вот в протоне в тысячу раз сильнее магнитная сила, чем в электроне. И вот эта тысячу раз сильнее магнитная сила она притягивает на маленький круг. Ну вот давайте, я уже теорию тогда сегодня не думаю, что всю книгу можем объяснить. И, э, давайте на эксперимент пройдем, потому что, наверное, с экспериментом будем более согласны. Андрош, Андрош, вот... Андрей, смотри, вот у нас, э, в общем-то, мы примерно, ну, максимум полтора часа круглый стол, а мы уже тебе 30 минут посвятили. Поэтому а, но, не обязайся, а навер а наверное, давай. Хорошо, да тогда, тогда другой раз, тогда, тогда я даже не буду показывать. Вот только хочу тогда сказать, что э, у нас сейчас статья в ближайшем будущем видит по этой теме ядерной электронии, и там в статье анализируем, как э, Compton Scattering происходит, и как э, из-за диутерона H2H Выбивает комнатон скатеринг ядерного электрона, и из этого можно вычислять э, радиус э, заряда э, в диутероне. И вообще по экспериментам очень точно, э, используя крайнейшую формулу, можно понять, какой там радиус заряда негативного и это Просто нужно использовать клайн формулу, и можно точно вычислять, какой там радиус негативный заряда. А, да. но, но по по, по, по Клайн-Нишине, мы это его не Клайн называем, а Клайн-Нишинная формула, там по ней радиус электрона 10 минус 15. В статье, в статье это будет описано, что это можно вычислять из из того, что какая э, э, э, это фото диссоциация, какая там кросс секшен фото из этого можно это вычислять. Ну Андрюш, что? спасибо, спасибо, Лёнь, Спасибо, давай, Очень интересно, очень интересно. Значит, а вот как это на правах, раз уж мне попал в руки микрофон, я, если публика согласна, конечно. Вот, я достаточно посмотрел тут много статей про странное излучение. Я хотел бы немножко расставить акценты. Я этим занимался давно. Итак, я такой краткий, краткий доклад. Постараюсь в 10 минут уложиться. Значит, как было обнаружено это странное излучение? С болью. было В экспериментах было случайно найдено, что искажается изотопа титана. Появляются какие-то посторонние элементы, но не было никакого излучения, ни гамма, ни нейтронного, ни бета. Мы все проверили. Это было в Курчатском институте, это была наша профессия. Мы притащили все датчики, которые есть. Датчики газовые, методики. Работало, по-моему, около пяти нейтронщиков профессиональных. Да, намерили там. 20% выше фона, 30% выше фона было ясно, что это не имеет никакого, ну, пятый или шестой порядок. Я сразу сказал, ребята, вот это меня совершенно не интересует. Количество актов вот, вот, ядерных реакций было 9-19, поэтому ясно, что либо эффект должен быть катастрофический, либо все это ерунда. И была такая печальная ситуация, вот был какой-то тупик. Мы с одной стороны стреляли и видели, что кроме как ядерными реакциями вот это объяснить нельзя, с другой стороны, полностью отсутствовало излучение. Ситуацию спас Влад Ценоев, зайдя вечером и виде меня в таком плохом, и говорю, я не понимаю, что происходит. Он говорит, слушай, вот дай ядерные эмульсии поставить. Я не очень в это дело верил, но была группа, есть, работает, давай, вот ядерный мультик поставил. поставили. Поставили ядерный мультик. Первый же, первый же эксперимент, поскольку я не очень верил, то я поставил ее метра на два от установки, не близко, там другие диагностики стояли. И первый же эксперимент показал, что там появляются какие-то очень странные следы. Но слово «странные» тогда не применялись. Очень нетипичные следы. Занималась эта группа Розы Рябовой. Это была очень высоко группа, которая работала в ц... на всех ускорителях. Они работали, она пришла и сказала, я такое вижу первый в жизни раз. Тут говорит, смотри, как странно. Это были специальные ядерные эмульсии, они были 100 микрон толщиной. И чем меньше зерно, тем менее чувствительна эмульсия. Ну или пленка. А для ядерных экспериментов всегда делают очень маленькие. Очень маленькие берут кристаллики аргент-бром, чтобы треки определять как можно более детально. И эмульсия нанесена на стеклянную подложку. И для того, чтобы как бы убыстрить процесс проявки, они так вот ваточкой эти женщины осторожно протирает, Ну, диффузия идет из раствора, начинает проявляться. Они вот этот белый налет снимают, снимают. Она говорит, смотри, как странно, что черные следы появляются в первую очередь на границе стекла и эмульсии. То есть с той стороны, с внутренней. Говорит, Это удивительно, потому что если, проявля... если бы она заскочила так сказать, со стороны с наружной стороны эмульсии, то, конечно, в первую очередь должно было бы проявиться с внешней стороны, а она именно с внутренней. Тут же обратили внимание, на что я вот хочу всем изучающим странное обстоятельство, как-то вышло, что на самом деле было сразу обнаружено, что есть следы двух типов. Одни, которые приводят к проявляемым черным зернам, а вторые, которые есть на подложке которые вот сейчас смотрят с этими CD-дисками, но это только половина следов. Понимаете, да? Все их изучают легко, просто, но это половина следов. То есть есть два типа следов – проявляемые и непроявляемые. Теперь откуда пошла гипотеза о магнитном заряде? Она была вынужденная. Поскольку эмульсия стояла на 2 метра от установки, в двух пакетах черной бумаги, то было понятно, что электрическая частица такое расстояние пролететь не может. Я много занимался транспортировкой электронных релятивистских пучков, твердо знал это все, просто эти цифры я просто знал на память. Сказал, ребята, электрическая частица долететь не может. Нейтральная частица в ядерной эмульсии не оставляет следов, только протоны отдачи. Тогда получалась логическая задача. Нет электрического заряда, но какой-то заряд есть, который мог, который оставляет следы. Из того, что было известно физике на этот момент, ну, вот, это магнитный заряд. Я прекрасно видел, понимал уже тогда, что... Все монополии, которые описаны, они очень тяжелые. И у меня просто не хватит никакой энергии и батареи. У меня было всего 50 килоджоулей, чтобы родились эти монополии. Ситуацию спал, спас Дубовик Владимир Михайлович из Дубны, который сказал: "Слушай, вот была такая работа Жоржа Лошака, французского теоретика, который рассказывал нам вот там, лет несколько назад о том, что в природе может существовать Лептонный магнитный монополь, легкий, это вот что-то типа магнитно-возбужденного состояния нейтрина. Вот для меня это было спасением, по крайней мере, мы выходили из энергетического противоречия. Но это не доказательство, поэтому идея о магнитном заряде была проверена с помощью магнитного поля. Да, качественно следы изменились. Но тогда была поставлена достаточно тонкая методика, которая почему-то вышла из, так сказать, поля зрения экспериментаторов. Это методика спектра, снятия спектра, снятие Месбавровского спектра. Значит, идея такой методики принадлежала Хакимову и Мартемьянов и Хакимову. Классическая работа. Они занимались поисками монополии на всех ускорителях магнитных. И они предложили такую идею, что если взять железо 57, то для магнитного заряда вот эти вот доменчики, они должны служить магнитной ловушкой. И тогда, если эффект будет достаточно большой, а магнитный заряд должен быть большим, то тогда с помощью эффекта Мезбавра можно измерять уширение Мезбавровского спектра. Ну, сказано, сделано. Поставили 57-го железа, отдали на измерение, и результат получили нулевой. Никакого смещения, красивый Мезбавовский спектр, тонкие линии. Вот, никакого ширинения нет. Мы расстроились. Я помню, так это, то в какой-то моей слушке говорю, наверное, они парами должны рождаться. Да. Давай, говорю, поставим на магнит от сейма одной половины. И вот это привело к успеху. Мы поставили на Северный и на Южный полюс одну, э, одну фольгу, а на, на вторую с другую. Измерение дали. Совсем не то, что ожидали, как обычно, ожидали увидеть уширение, потому что часть ядер попала под магнитное заряд, часть не попала. Должно быть, результирующий спектр должен быть уширен. Ничего подобного, спектр оставался таким же тонким, стройным, но он сдвинулся на одном магните в одну сторону, влево, на другом магните вправо, то есть северный и южный действительно по-разному, причем на разную величину сдвинулся. Контрольный экземпляр, который лежал просто на магните и не попадал под действие этого излучения, оставался тем же самым. Откуда взялся термин «странное»? По аналогии, когда открыли странные частицы, то обратили внимание, когда вот это был пик 50-х годов, что рождается какой-то класс частиц, которые рождаются во множественном количестве, а распадаются очень долго. Это показало всем непонятным, его назвали, ну, назвали странные тогда. Потом выяснилось, что частицы эти рождаются за счет сильных ядерных взаимодействий, а распадаются за счет слабых ядерных взаимодействий. Константы сильно разные, поэтому возник этот парадокс. Здесь тоже большая аналогия. Я ее усмотрел, как вот сейчас все там меряют энергию, которую оставляет эта частица. А вот мы тратили... 5 киловольт у нас батарея была заряжалась. То есть мы вкладывали всего энергии 5 киловольт, а если считать по электромагнитному взаимодействию, введя в основу электромагнитное взаимодействие, то э, там можно насчитать сотни ГФ, ТЭВ и так далее. Значит, в чем дело? Ответа не знаю, но могу предположить, что все-таки вот это излучение, которое вот я буду так для себя называть странным, то все-таки может быть и здесь такая же идея, что рождаются они за счет одного взаимодействия. Грубо говоря, что помимо электромагнитного взаимодействия есть еще один тип взаимодействия – магнитно-электрический. Идея принадлежит не мне, идея принадлежит Джорджу Лушаку. Который вел этот самый монополь – магнитно-возбужденное состояние нейтрина. Значит, что? В чем преимущество этой теории? Это строгая теория, построенная на уравнении Дирака. Заслуга лошака состоит в том, что он сумел сумел увидеть, что помимо обычной калибровки, которая идет через обычную матрицу Е один, приводит к решению, к решению в виде электрона. Уравнение Дирака инвариантно еще по отношению к одной калибровке. Это вот, э, э, так называемая матрица гамма-5. Представление ну, достаточно сложно, поэтому не буду сейчас. Но есть еще одна калибровка, которая на самом деле открыли до Лошака. Она называлась калибровка Салама-Тушика. Лошак же сумел увидеть, что есть появляется некое решение, и это решение сильно отличается от того, что привычно. Она обладает керальностью, оно обладает всеми свойствами нейтрина, потому что он это получал в предположении Велля. И он в своей первой статье написал, что поскольку это получается как нейтрины, то тогда это лептон должен быть. И он мне жаловался, что тогда недооценил этого всего один абзац. Осветило. Когда он узнал про эти эксперименты, то он понял, что его отличительное свойство, его монополия – это керальность и этот участник должен быть слабых взаимодействий. Первые, кто оценили роль слабых взаимодействий вот при этих ядерных слабых реакциях, это были дубнинцы. И надо отдать им должное. Мы тогда были не так подготовлены. А они уже сразу сказали, нет, сильные взаимодействие здесь не нарушают, здесь совершенно ни при чем. И это один из ответов на вопрос, а почему мы не видим никаких жестких излучений ни гамма, потому что сильное взаимодействие... Не... Теперь вопрос, стоит ли ставить знак равенства между магнитным монополем Лошака и странным излучением? На мой взгляд, нет. Пока еще мало данных, чтобы провести знак равенства. Нужно все-таки что-то понять в этом излучении. Очень, да, вот мне очень понравилось сегодня, что в докладе прозвучала заслуга Ивойлова, Николая Ивойлова. Во-первых, он независимо делал те же мезвауровские измерения. И получил те же результаты, что в Курчатовском. И это меня уверило, что все-таки это хорошая методика, хотя очень тонкая и сложная. Второе, он обнаружил керальные следы. И это было бы указание, что все-таки мы имеем дело с монополем. Ну, это, по крайней мере, это был мячик вот в эту корзину. Ну, на мой взгляд, ставить рано. В чем второе преимущество? Есть еще один был, точнее, умер он. Еще один мой хороший коллега, с которым я очень много общался, это Штумф, Харальд Штумф, это последний ученик Гейзенберга, это школы Гейзенберга, который очень много вложил в это дело. Он построил, расширил стандартную модель в видеолептонный сектор. Статьи очень тяжелые, очень тяжелые. Это вот такая вот немецкая математическая пушка школы Гельзенберга, она вообще очень математизирована. Вы знаете, я честно, моей квалификации математические не хватает, чтобы понять до тонкости. Он изобрел свою алгебру. Но, в общем, выводы, которые он пришел, что да, не надо расширять симметрию, он ввел магнитную симметрию в лептонный сектор, получил бозоны, то есть все построил, в смысле не неодронный сектор, а именно лептонный сектор. Еще взгляд человека, которого здесь не упоминали, с которым я контакчил, это некто Эрнесто Рикани. Это последний ученик был ферме. Вы видите вот. в его представлении магнитный заряд это электрический заряд раз, разогнанный до сверхсветовой скорости, либо родившийся там за световым барьером. Поэтому, когда появились, появилась статья, мне прислал Федерик свою первую работу, то я ее способствовал ее публикованию у нас здесь, потому что мне понравилось, что он сделал такой вот очень подробный обзор вот всех этих возможных треков. В ней есть своя точка зрения, он считает, что это сверхсветовая частица, тахион, Тахионная модель, хотя вот была работа Димы Филиппова, она на конференции, по-моему, в 2004 году докладывалась о том, что уравнение лошака допускает тахионное решение. То есть, если бы выяснилось, что все-таки вот это излучение, оно в конце концов окажется каким-то действительно тахионными, то, по крайней мере, теоретическая основа над этим, под этим есть. Ну, сейчас времена сложные, непонятно, что у нас будет со всеми нами дальше, поэтому я просто взял на себя вот так труп, очень экспромтом сделать вот такой вот маленький доклад, обозначив тех людей, которые, ну, ну чтобы Америку не открывали, что есть статьи, если кому-то нужны, то я пришлю, нет никаких проблем. Итак, реками, Лошак, Штул, реками, Фредеритс. Ну, уже. так, знаете, очень хорошо, что есть Коля и Войлов. Вот, собственно говоря, работал большой достаточно коллектив больших ученых. Я закончил все. Вопрос можно? Да. Встречали ли вы какую-нибудь работу по поводу двойных треков, в которых рассматривается большая частица, которая распадается на две когерентно связанные частицы? которые синхронно ведут себя в пространстве и оставляет два одинаковых трека. Спасибо. Спасибо за вопрос. Безусловно, мы над этим думали. И действительно, это вот характерная черта, это двойные треки. И э, я такой работы не встречал. Так это как раз доказательство существования когерентной связи участит. Да, безусловно. безусловно. Экспериментально. А, безусловно. Да, но вот э, тех людей, которые бы, конечно, обратили внимание, очень характерны. Более того, я вам скажу следующий момент, еще, может быть, два момента подчеркнуть, что э, расстояние между вот этими двумя линиями, разные установки, раз, все время одно и то же. И это, видимо, имеет какое-то фундаментальное значение. Второй момент. Вот в одном докладе я видел, вот там такие, кто-то подметил, что вот есть некие элементы симметрии. Действительно, это правда. И в теории симметрии это называется бордюры. Ну, есть такое направление – бордюры. Есть там паркеты, бордюры. Вот это такая типичная картинка, можно найти в любой книжке. И я надеюсь, что рано или поздно появятся люди, которым это будет интересно положить вот, который хорошо разбирается в этой теории симметрии я уже старый живу в Абхазии вот поэтому нет но я надеюсь что будущее да, теории бордюров спасибо ты, ну, живешь, можно... ты живешь в Абхазии а одет в это самое в теплую куртку так же как колтовой как это получается я в Москву приехал к вам сюда, операцию делать. А, ты там. сейчас в Москве, да? Дмитрий Петрович, можно вопрос? На. Вот интересно, там, где следы остаются, в тех местах, интересно, были ли такие лабораторные анализы? Или, похоже, были, что там, может, другие элементы появляются, вот эту тему. Не могли бы рассказать немножко на эту тему, что там меняется изотоп, другие, в общем-то, синтез происходит. Такой-то элемент понятен. переходит, такой-то... Вопрос понятен, да, такие попытки, попытки были, но достоверных, вот на мой взгляд, я всегда очень критичен к результатам эксперимента, достоверно я ничего, да. Как бы я сказал так, что изотопный состав не смотрели, но химический смотрели в электронном микроскопе, в эти в зерна залезали, и они действительно отличаются от тех, которые, я бы сказал так, не проявлен по своему химическому составу. Но есть проявитель, есть то, есть все, кто-то руками, кто-то еще чего-то. Поэтому я не могу сказать, что это носит ну, достоверный характер. Но такие попытки нами предпринимались, и можно сказать, что намеки эксперимент давал, но я это не отнес к научному факту, не смог отнести к научному факту. Вы знаете, есть два, вот, и, наверное, у меня самый большой опыт работы с этим странным излучением. Вот мы как бы заметили, что есть некоторые да, элементы, которые, да, которые ну, как-то селективно, селективно взаимодействуют с этим странным излучением. Один, один из них алюминий. Мы ставили зеркала, пилили алюминий тонкий на оптические зеркала ставили. И за несколько метров от установки мы с удивлением обнаружили, что, обнаруживали, что там просто вот такие царапины возникают. Поскольку по отношению к пленке это есть преимущество, что можно перед тем, как поставил, посмотреть все, зафотографировать, облучить и еще раз посмотреть. Вот, То, вот алюминий, серебро ведут себя аномально с ними взаимодействием. Я бы еще отнес к гадолине. Александр, а почему вы влезли? Ведь у нас Ковач руку поднял самый первый давно, а вы без очереди. без очереди. Лень, ты, ты же председатель. Ты, ты Я спросил разрешения. Да, вопрос, пожалуйста. Значит, вы такой вывод Александр, не сделали, вы, не первый, там... вы не первый. Вы не первый. Александр Никитин, ваш номер третий. Андрес первый. Да, да, спасибо. Вот у меня э, маленький комментарий и, и вопрос. Мне вот, э, это тоже очень интересная тема, как понять, э, как магнитные монополии относятся к странному э, излучению. Я вообще, когда два года назад первый раз выступал в этой конференции, я делал доклад, где напоминал на исследования Михайлова, кто делал измерения магнитного заряда. И вот мне кажется, что э, работу Михайлова почти все забили, не знаю почему, потому что это очень интересно, что он вроде бы очень точно измерял магнитный заряд и получил... Результат, который намного ниже, чем то, что Дирак ожидал. И вот из этого выходит, что и масса этих монополей должна быть намного ниже, чем что Дирак ожидал. И вот сегодня вот в презентации Чистолинова тоже было высказано, что э, там кажется, э, по его теории, что там масса должна быть намного ниже, чем масса электрона. И вот, э, вот я думаю, что это интересно, э, как э, связать это по измерениям магнитного заряда, магнитного монополя группы Михайлова, вот вопрос, что вы об этом думаете, об этой работе, этой группы? Я знаком с работами Михайлова, потому что Михайлов дружил с Жоржем Лошаком, и мы, я никогда с ним лично не встречался, но я знаю его работы. И, конечно же, это был тоже козырь пользу теории Лошака, потому что еще раз, в отличие от магнитных монополий Дирка, кстати, вот тут тоже очень плохо все это воспринимают, Дирек ничего не писал о массе. установил ли соотношение, просто положив, что волновая функция, да, что локальная калибровочная вероятность должна выполняться, и чтобы фаза волновой функции была интегрирована, отсюда у него выскочило условие на связи электрический и магнитный заряд, когда он рассматривал движение электрона в магнитном полюсе. Красивая работа. Дальше последователи, которые у Дирака был большой авторитет после открытия античастиц, которые тут же решили, что они должны существовать, и они сделали ниоткуда не ни следующее предположение, что классический радиус монополя должен совпадать таким же, как классический радиус электрона. И вот отсюда вылезла эта гигантская масса. Это не есть экспериментальный факт или следствие теории Дирака? Кстати, теория Лошака гораздо больше похожа на теорию Дирака, потому что она опирается на уравнение Дирака. А сама теория Дирака она руками сделала. Это отхок. Ну да, я вот, я вот в этом согласен, что это как-то предполагают большую массу, но никакого доказательства нет к этому. Нет, никакого нет, абсолютно. Поэтому, поскольку монополь лошака – это нейтрино со всеми вытекающими отсюда последствиями, и до того, как у нейтрино была, ну по крайней мере… Обнаружены вот это флеймор, так сказать, переход нейтрино-разных флеймов друг в друга, что это свидетельство о том, что у нейтринов все-таки должна быть масса, то ну, это как-то меня немножко примирило, потому что до этого во всех учебниках до четвертого года, что у нейтрино нет массы, я очень слабо себе представлял, как может нейтрино возбудиться, если это бесструктурная частица, не имеющая массы. Вот когда в четвертом году были сделаны камиоканда эксперименты вот тогда да, вот уже как бы, так сказать, по крайней мере. Поэтому вот теория Лошака, она достаточно оригинальна, но в нее преимущество, что это действительно теория. Она построена на базовом уравнении. Приближение Вельта, то есть там все сделано достаточно изящно, красиво. Вот. Я ответил на вопрос? Ну, почти. Тогда вот только вот не сказали, что вы тогда считаете ли правильным работу группы Михайлова? Эксперимент есть эксперимент. Да, я думаю, что это правда. Я думаю, да, что Спасибо. Это... Так, Андрей Чисталинов. А, здравствуйте, Леонид Робекович. А, да. Меня очень порадовал то, что вы сейчас сказали про алюминиевое напыление. Я вот как раз в своем докладе цитировал работу Высоцкого Адаменко Высоцкого, и где у них как раз на было алюминиевое напыление на кремниевой пластинке. Вот, и именно на алюминии был вот четкий вот этот вот след прочерчен. Ну, у меня вот такой вопрос: а вот а все-таки можно поподробнее рассказать про. Вот эти треки типа царапин, потому что в вашей работе этого нет. Там вот только про э, следы, которые в результате проявки на фотоэмульсии. А где, где эти царапины были? Сверху на фотоэмульсии или на, ну как вот? И, и какой, толщина была, какой толщины была эмульсия? Ответ понятен. Значит, первое, конечно же, никто из нас не хотел ставить зеркала, но поскольку на установке было много оптики, то мы достаточно быстро заметили, что она у нас портится, вот эти все зеркала, просто как, как бог черепаху. И, конечно, обратили внимание, почему это вдруг все зеркала, мы разводили пучки, там и оп... достаточно было много диагностики, далеко не вся диагностика описана. Вот в той статье, которая вызвала столько шума и на меня гонений. Далеко не вся диагностика, очень многое осталось за кадром. Мне уже даже сейчас вспомнить тяжело, что там было. Я туда отобрал только совсем факты, которые у меня не вызывали сомнений. Все, что вызывало сомнение, было отторгнуто. Теперь, что касается непроявляемых следов. Они были на подложке между подложкой и эмульсии, То есть они возникали вот там, внутри. А толщина эмульсии? Разные эмульсии. Были стандартные эмульсии, там 10 микрон. Мы делали до 120, поскольку работала целая группа, то они угу. эти эмульсии делали сами. К тому же в то время еще существовал институт фотографический, на Соколе там был большой фотографический институт, где лили все эмульсии. Потом какому-то банку понравилось здание, и институт кончился. Его обанкротили и выгнали. Таковы реалии наши. Вот. Поэтому эмульсии использовались, Андрей, самые различные, с разной толщиной, с разным зерном. Вот. А сейчас, по-моему, эмульсии уже нигде нет. Последние эмульсии это были японские, у нас уже эмульсии не делают. А вот все-таки это не противоречит ли тому, что у вас в статье написано? Вы же там смотрели глубину, на которую проникает трек в эмульсию, и там у вас написано что-то там порядка нескольких микрон или порядка 10 микрон вот глубина, на которую уходит трек. В все проявляемый трек. Да. А в чем противоречие? А вот вы хотите сказать, что вот этот трек в виде царапины он был под эмульсией, что ли? Под эмульсией. Или он был эмульсией? То есть, он эмульсией. Ее... То есть вы хотите сказать, что он ее не прорезал Нет. насквозь. Он, Нет. Он, был, он был именно под эмульсией. Да, да, да. Ну, Причем были вот, проявляемый трек в одном месте, а вот царапины, мы их так и звали, царапины между ему mm -hmm. и, и подложкой в другом месте. И это mm -hmm. было для нас удивительно. Но... Но странно, что вы про это ничего так не написали. -то О -о -о, не... Андрей, не... того, что я написал, мне хватило на 20 лет быть лжеученым. Так что если бы я все, посадили бы... — Лень, а вот, вот Андрей эту как бы тему не понял, потому что я так чувствую, он с самого начала отсутствовал. А ты же говорил о том, что... Ты, ты говорил сегодня об этом, когда говорил, что там два типа треков. Одни проявляемые э, на эмульсии, а вторые на алюминии. То есть два типа разных треков. Вот. — да, но... подложки на подложке это то что вот сейчас все видят на сиди диск да, когда... да но никто но никто не говорил вот я впервые от вас слышу никто не говорил что вот, вот эта царапина может быть между эмульсией и как бы под эмульсией, между эмульсией и подложкой. Более того. Более и... Такого я не слышал никак но это надо конечно посмотреть какие толщины были может тут вообще конечно это как бы, очень интересно Информацию. Андрей, но ну я постоянно, извини, Леонид, я постоянно говорю о том, что э, Влад Жигалов э, дает неправильную информацию, отсюда у тебя э, тоже у вас такое впечатление. Нет, Жигалов идет, информацию, у него идет, есть. То, идет, что он наблюдает, он то и говорит. Ребята, дайте другим будет. сказать, что вы там все сели. А. Э, Андрей, Андрей, у э, меня, слушай, у меня ну, просто ты хочешь... Ты хочешь услышать реально? Это потом. внутри, внутри находится. И то, что ты сегодня показывал, ты не знаешь, где у тебя начало Молодец. трека и где конец. Володя, Володя. Начало хорошо. с концом. Молодец, а давайте передадим вопрос вот Анатолию Никитину. А то а, у нас можно, этого... можно еще одну ремарку, Леонид Робегович? Я просто не закончу. Подождите, ребята, ну, дайте другим сказать. А? Леонид Робегович, я просто так понимаю, вы не, не, не слушали вот сейчас предыдущую утреннюю сессию, да? Я был в пути. А, все, я понял. Ну, в общем, я просто хотел два слова сказать. У меня там был доклад. Я, я посмотрю, а потом свяжемся. Да, ну вот в двух словах на самом деле. Андрей, это... Андрей, Андрей, а давай. Ты уже сегодня ты целый час о своих докладах говорил. Хватит. Хватит а, дай другим сказать. А даже другим помогать. Будет, будет очень интересно с вами обсудить. Геннадий, Анатолий, Геннадий, Геннадий Таратенко, Николай. не лезь, пожалуйста. Анатоль Никитин, да. Анатолий. Хорошо. Так, я включился, да? Да, да. Значит, я хочу пояснить смысл моего сообщения, откуда все это появилось. Значит, Я уч участвую в работе этого, нашей компании по исследованию холодной ядерной синтеза, начиная со второй конференции. И, наверное, такой я же долгожитель, как, например, Ира Саватибова. Других я уже не помню. Как не помню? А меня а, ну, тебя тоже, да, действительно, мы с тобой старики, понятно. Ну вот, значит, можно проследить, как мы, так сказать, подходили к этой проблеме. То есть, поскольку там в основном участвовали в работе ядерщики, потому что действительно ядерное превращение, вот, то всегда работа шла именно в поиску агента, в котором происходят эти ядерные превращения, ну, в виде, значит, частиц известных в ядерной физике. Ну, яркий пример – это Юрий Николаевич Бажотов, который предложил, значит, Эрзион, специальную частицу, которую он искал, значит, в космических лучах, вот, который, значит, является катализатором таких превращений. И в основном все работы, о которые мы говорим, и благодаря тому, что к этому были привлечены в основном люди прекрасно разбирающиеся в структостях ядерной физики, как раз они шли в этом же диапазоне. Значит, еще Юрий Николаевич обнаружил, значит, следы, которые он назвал питами. Может быть, вы слышали, он когда-то, значит, свои электрические разряды. Вот потом классическая работа у Рускоева Леони. Вот которая действительно дала некое направление, то есть появилась какая-то уже организованная структура, в которой надо было разбираться. И вот трудов очень значит, многих ученых, которых я перечислял в своем обзоре, вот я считаю, что Влад Жигал внес здесь очень большой вклад, и нечего его ругать, это я считаю недопустимо, собралась коллекция неких следов, ну, зоопарк вот этих следов, которые могут, так сказать, ну, которые требует объяснения. И у Влада тоже возникла идея такая, а вдруг эти самые следы, вот эти частички, которые образуют эти следы, являются и причиной вот этих ядерных превращений. Это очень интересная идея, поэтому смысл разобраться, что это за следы, и тогда, значит, станет вторая задача, каким образом они значит, стимулируют вот такие необычные ядерные реакции. Это очень интересное новое направление. Теперь дальше. Поскольку, значит, ну, из-за специфического образования и, так сказать, интересов вот наше, нашего общества, э, э, ну, все, все, грубо говоря, все проблемы искались под одним фонарем, под ядерной, так сказать, ядерной физики. То, что я предлагаю поискать решение проблемы под другим фонарем, то есть, что я говорю, это не ядерная частица, это некая макрочастица с определенными свойствами. Кстати, почему, так сказать, ну так можно было легко, так сказать, ну, предложить некие свойства о ее структуре, потому что она, в какой-то степени, напоминает шаровую молнию по той же причине, над которой мы уже работаем, над которой уже тоже вот эти 25 лет. Потому что то, чтобы обсуждать на этих конференциях, потом, так сказать, соединилась с обсуждением шаровой волны, Оказалось, это не случайно. И вот поэтому я предлагал, я предлагал тоже всем авторам моделей, которые существуют. Вот есть набор, давайте попробуем объяснить все, с точки зрения нашей модели, весь набор тех наблюдений, которые существуют. И тогда, значит, на основе выбора модели, которые, ну, скажем, будут, может быть, пять, может быть, десять, Исследовать именно, как эти модели дальше могут работать по стимулированию вот необычных ядерных реакций. Вот я считаю, то, что вот мы предложили, ну, опять же говоря, это фактически результат работы так сказать, в параллельном направлении по шаровой волне. Оказалось случайно, что, в общем-то, мы смогли объяснить все тонкости вот этих... Это не, Является ли это доказательство того, что это именно агент, который будет давать ядерное превращение? Доказательства нет, это предположение. Но я думаю, что стоит покопаться, Вот мы-то, конечно, не сможем, мы не ядерщики. А могут ли вот эти э, сильно заряженные кластеры, то есть э, некие э, агенты, которые, э, с, его, внедрившись в твердое тело, шаровая молния может входить в твердые тела, и эти маленькие частички тоже могут... Э, создают вокруг себя огромные электрические поля, поля большой напряженности. Причем торчат они внутри там, сутками. Вот. Если вспомнить, например, ну, э, теорию терминалитарного синтеза управления, то там есть некий критерии, температуры плазмы на время удержания. Здесь время удержания в сутки, месяцы. Может быть, вот этот эффект как-то работает. Поэтому я предлагаю просто подводить. Может быть, здесь что-то есть. Нет, что-то новое придумаем. но это хорошо. Это и есть смысл на нашей работы. Спасибо. Спасибо. Значит, кратко. Что есть причины, что есть следствие? Я над этой загадкой бился достаточно долго. Есть три варианта. Излучение есть, приводит к ядерным реакциям. Ядерная реакция провоцирует излучение, либо есть некое третье, то, что остается пока на сегодняшний день просто за кадром, некое событие С, которое приводит и к появлению излучения, и к появлению реакции. Теперь я вижу такая тенденция, потому что частицы идут треки очень большие, следы, то есть желание свести к кластерам, оно вполне понятно. Ну, мне кажется, что все-таки надо более смотреть, что это смотреть, на это пытаться смотреть как на элементарную частицу, потому что э, кластер я очень не понимаю, как могут быть с ядными реакциями. По поводу эрозионов. Вы понимаете, э, вот есть стандартная модель. И э, стандартная модель, э, все клеточки, Сильно взаимодействующих частиц, все частицы известны. Мы не можем жить, делая вид, что вот верхних этажей физики не существует. Они существуют. И Гелман сделал блестящую сказать, работу. Поэтому вот эта классификация гелмановская, она не, оставляет там, не оставила ни одной черточки, ни одной свободной. Поэтому сильное взаимодействие частиц не может, было, если бы это был дрон, была бы активность. Как-то мне всегда вот эта бажута, сказать, идея очень не нравилась, хотя его поддерживали, я знаю. И вот еще я хотел сделать некое замечание, ну, поскольку все-таки здесь не все специалисты, а о переходном излучении. Я стараюсь на пальцах объяснить, что значит переходное излучение. Представьте, что у вас есть бесконечно проводящая полуплоскость. И к этой бесконечной проходящей полупроскости подлетает электрически заряженная частица. Эта задачка есть в учебниках. Тогда у вас будет наводиться заряд. Эти два заряда, как положено, будут отталкиваться. Электрон или там электрически заряженная частица будет тормозиться, взаимодействуя со своим отображением. А электрический заряд, который движется с ускорением, неважно, положительным, отрицательным, он излучает. Вот это излучение называется переходным для электрически заряженных частиц. Если действительно магнитный заряд существует, то величина его по отношению к электрическому должна быть большая. Величина эффекта вот этого переходного излучения, она там квадратична. Поэтому... Интенсивность, если магнитные заряды существуют, интенсивность такого излучения должна быть ну, там, на три порядка выше, чем для электрического. Не знаю, сейчас у нас дискуссия, но если тут в электрическом заряде это определяется проводимостью, то тут будет магнитный с магнитной проводимостью, составляющей... Господи, забыл как. Что значит, уже давно лекции не читал. Вот электрическая и магнитная, магнитное. Да. Эпсилон и мю, да. ну, вот, мю. Поэтому вот это есть переходное излучение. Это было подмечено давно, и многие люди, которые занимались поиском магнитных зарядов, магнитных монополий, предлагали именно вот это свойство гипотетических частиц в во главу угла для их обнаружения. Вот что есть переходное излучение. Я понятно изложил? На пальцах. Да, очень понятно. Очень понятно. Ну, хорошо, спасибо. Теперь у нас Дмитрий Баранов. Так. А, слышно. Ну, вот я опять к этой противной проблеме двойных названий. Слушайте. Название странное излучение прилось для этой темы. Странные частицы для этой темы тоже привелось, и это использовано. Но это уже использовано, и это надо менять. Вот. А что менять? И у меня вот такое предложение, Леонид Арбекович: назвать это странным излучением Уродской. Не против? Вы знаете, вот, вот не люблю я. Я, я, я понимаю, этого. что это. Ну, как-то на что-то надо поменять. Но народ, не надо все жизнь сама все расставит жизнь все сама это будет переоткрыто Нет. это будет ну, мы в некую патологическую науку патологическая наука мы открываем в Википедии странные частицы там написано, что это такое а про эти странные частицы какая-то ерунда там есть какая-то глупость давайте сначала поймем, что это такое а потом будем... вот не надо ставить Телегу впереди лошади. Надо сначала делать. Нет, ну, нельзя использовать названия, которые уже заняты. Ну, как бы садиться в чужую лодку. Нехорошо. Дима, есть странное излучение, а есть странные частицы. Вот излучение, частицы... Ты послушал доклад ищет. этого... Вот да? на это Там шлашные странные часть. частицы. Квантовое, да. число Квантовое число странность. Квантовое число странность? Но Ш... тут Ш... не используется. И поэтому вот у меня такое предложение. Я ну, вот, не знаю, оно, конечно, сырое, пускай оно немножко там поварится, но мне кажется, народ его одобрит. Я не знаю, как сам Урцкоев там, он, ну, Это думал, что... Против. Поддерживаем, поддерживаем, Дим. Вот, вот вы видите, ну, хорошо, значит, еще не созрело. Да. А когда народ будет такой писать, то созреешь. Так, давайте, спасибо. Все. Геннадий Тарасенко. Здравствуйте, а сам... Леонид. Здравствуйте. Давно да. мы с вами не виделись. Мы с вами знакомы с 2003 года уже, кажется, да? Ну, не помню, у меня склероз. Ну вы же Бажутова потом не отдали еще, говорит, вот ему лучше. Мозги-ка не помните. Помните? Было такое же? Ну не помню, не помню. Да, Я я, я занимался с нефтью также, как вам рассказывал тогда, еще когда в 2003 году. Да, да, они мне нравились, красивые. Да. Вот я с этой нефтью связался и сейчас стал делать плазмоиды и вставлять в статор. Статор вставил и дает электричество сам статор. Ну, статор прям поставил этот реактор, и он давал это электричество. И теперь вот я хочу сказать, что то, что я говорил, что пластовые нефть, газ, вода, там, порода туда-сюда, пластовые условия надо сделать, чтобы получить эту шаровую молнию. Можно получить будет в этих условиях эту шаровую молнию в пластовых условиях, но его видно не будет. Шаровой молнии видно не будет. Как вы считаете, можно или нет? Я, честно говоря, ни разу шаровую молнию не видел. Но я тоже просто... не видел, я тоже не видел. Да. Ну, вот многие я рассказываю. Рассказываю. Да, со слов Бучкова знаю про шаровую волну. Да. Вот. Все, больше не нечего сказать. Хорошо. Спасибо. Спасибо, да. Так, Чижов. Да. А, а, нет, Для да. да, да. О, ну, что, во-первых, привет. Во-вторых, Во значит, вот тут было замечание, что я критикую... Я его не критикую, я просто говорю, что не надо вводить в заблуждение людей, если ты полностью не обладаешь информацией по этим трекам, особенно вот по CD-дискам. Я ему предлагал уже, наверное, полгода назад или год назад, посмотри, пожалуйста, в поляризационном свете или даже не в поляризационном свете, положи пылинку туда и посмотри по резкости при увеличении 500 на МИМ-7. Что у тебя внутри это происходит. Они, э, как ты говоришь, все снаружи у тебя. И э, э, это самое поликарбонат снаружи у тебя летит. Вот металл, да. По металлу, да, я согласен. У меня тоже наружный только слой идет. Потому что э, у металла температура плавления. У любого. А у алюминия у него еще и оксидная пленка. А оксидная пленка это сапфир алюминия. Так что э, здесь разный, так сказать, подход. Потом вот сегодня э, Чистолинов делал доклад, но в десятом э, слайде я обратил внимание, что даже, и, собственно, это отжигалово идет, что неправильно даже э, трактуется, откуда начало, откуда конец э, странного излучения идет. То есть э, вы посмотрите четко, внимательно что у вас уширение идет в начале, и это идет вот точка плавления, когда входит это странное излучение туда. Значит, ну, я рассматриваю, Леонид Ирбекович знает, что я рассматриваю это кластерное образование. И вот, Анатолий, Анатолий Ильич, присутствуешь? Или ты в тот раз ушел, ты мне задал вопрос? И я Володя, а можно да, я, да, я присутствую, я вас слушаю. Да. А, присутствует. Да, вот, да, в, вот Володя, Александр. можно от меня вопрос тебе? А, вот, я просто вижу противоречие. Вот, для меня очень значимо, я забыл это сказать, надо внести. Очень значима твоя работа по регистрации в камере Вильсона. И, mm -hmm. а, и как ты умудряешься совмущать свой результат, блестящий результат? Полученный в камере Вильсона со своей теорией, как это там, как это ты называешь-то? Темного водорода. Я с тобой вместе видел, как в камере Вильсона мы регистрировали сначала космические треки, а потом да. трек от, да. так сказать, твоего этого порошка. Ну ясно же, что эти треки похожи. У тебя нет сомнений, что с неба не кластеры сыпятся, а элементарные частицы? Ну, они практически все, как в магнитном поле я поставил, они все завернуты. Конечно, это элементарные это... частицы. Да, да. А вот да. этот вот, а вот этот вот совершенно прямой. Я могу сейчас э -э показать еще раз. Ну, мы ну, же сам статью э, помогал делать 70 процентов это это это намного широкий такой мощный трек идет его нельзя спутать с космическим. очень хорошая работа Володь, давай не будем ругать не я не ругаю я говорю не надо вводить в Давай Анатолий, Анатолий Ильич, вот посмотри, вот что я имел в виду. Вот, вот шарики, которые я промоделировал. И вот если я их пропускаю между пальцев, они совершенно спокойно проходят, если они не попали в какой-нибудь, э, так сказать, э, кулоновский барьер. А если я э, попадаю вот непосредственно в атом, что происходит? Вот, вот, вот, вот, вот что происходит. И иногда он совершенно спокойно может пройти, а завернувшись, он создает вот тот диаметр. И у меня есть расчет, здесь шестой порядка, вот это вот, порядка миллиона штук. Вот это, это бунцы твоей жены? Нет, это а она, мне, она мне специально, я попросил ее, чтобы она заказала в Албересе. Вот мне прислали целые... Вот, вот, посмотри. Ладно, Молодь, хорошо, давай другим так, слово. Если есть Терпи, вопрос нет, ко мне, э, Лёнь, я, я хочу... Нет, нет не к, Терпи, к тебе, он... а ты мне, ты мне задал вопрос, как ты себе представляешь? Вот я да, тебе показал, В, Володь, как, как Володь, я представляю это дело. Вот. Хорошо, размер, размер шарика у тебя какой? Размер шарика у меня... 10-15 метра, да? Нет, 10-13 Десять минус тринадцатый. А то, что нанизан... А ты еще, значит, будет 10 минус двенадцатый, да? Десять минус девятый метра. 10 минус девятый метра. Покажи мне пальчиками. Это сколько? Десять минус девятый? Да. Ну, это на, на метры. Ну, ну. И где? А ты? А, а ты как я растягиваешь? И вслед снег опускаешь? Это не та модель, Володь. Ну, ладно, не будем об этом Спасибо. спорить. Но Слушай, не Толя, Толя, модели, Толя, Толя, Толя, Толя, не надо так считать. Ты посчитай по объему. Ты объем должен считать. И объем а там будет, объем будет, а там объем, будет а еще объем, объем в на три порядка меня... меньше еще будет. Да. Володя, Володь, Володь, ну Володь. Ну, не будем Володь, ну, это не, давайте, все... не, не та модель, не та модель. Прости, пожалуйста. Не будем перепалку. Вот. Да, да, да, Вот кто у нас хочет. Полтавой. Колотовой. Так, колотовой. Потом, я, второй я вопрос. Чуть-чуть хотел, хотел модель, добавить. Когда странные излучения и, части, и странные частицы – это два разных Все. понятия. В реакторе, из которого выходит странное излучение, которые можно назвать торсионным, либо, как Болдырев называет, сверхтекучим спинновым током, это излучение выходит наружу. В среде уже в воздушной под действием этого излучения происходит спин ориентации среды то есть среда приобретает магнитные домены, то есть она уже становится когерентной. И уже в среде воздушной образуются макроклассеры, которые как раз уже и делают и треки, и распадаются. То есть это причина образования странных частиц, это странное излучение, выходящее из реактора. Ну, вопрос. <laughs> Bob Grenier, microphone, Bob, if, if I can Hello, share some Bob slides, yeah. Okay, so um can you see what I'm sharing here? Or no? No, no, no. We oh, can't. Okay. We can't see okay. it. Yeah, we yeah. Try, try, try again, please. Let me show you give me a second um and if it's possible uh, switch on uh, yes i'm the doing the translation now subtitle also yes Can yes me, uh, switch on. okay so um i talked through this slide earlier um about these paths and uh it was this sequence up here that, that no, no no no demonstration no slides we we don't see Oh, you don't see the slides okay um your uh, permission you have no uh, yeah. no now, now we see okay okay uh hold on my wife's calling me uh, not now honey <laughs> <laughs> and, uh, and and yeah instead of you you use uh, thank you very much uh, subtitles but please talk uh, slow slow because for translation your speech is also very very very fast Sorry. i i understand take, take, take, take okay so in in this slide this is a composite of about um five or six uh, uh frames from 60 frames per second uh camera and there is a slight gap between each frame which you can see here and here this is track one and as it comes up it bends round track two Um, it, this is not so interesting for me because uh, they are um, passing each other in the same frame. But the very interesting one is this one ends here and this one is already starting to bend round up towards it. And then as this comes round here, it bends that way. And then this one bends back on itself and this changes the orientation of that. But the most interesting for me is this one here where When this is at this point, this one has already seen that it's coming in this direction and it's bending around and it's affected by it. So um, the other point is that we, we observe these things coming out of what I consider as coherent matter clusters uh, in these multi led brass cathodes. So we have gaps between these brass cathodes and it's all extremely well described on our YouTube channel. Okay, and we have seen these structures split and merge with the divided segments showing the same in-phase structure. So I have, um, in in this uh, image, you can see an old uh, SEM from uh, um, Ken Shoulders. Here is the EVOs punching through. This is a dual EVO. I think this is either singles or dual EVOs. But actually, uh, Ken Shoulders didn't notice this. Where there was a strange radiation track cutting through the aluminium, and we found that when it does cut through metals, it, change, it tends to change the uh, the polarization of light, and also it changes uh, um, uh, uh, potentially magnetic, but it's polarization uh, of the material. I don't know whether it's reorganizing it, but I showed some reorganization of aluminium. And here, these are these layered brass plates. Here's the anode, and this is the cathode, and I will show you what happens here, and I can just step through it. So there's a, there's a, it builds up, and then you have an explosive event, and one of these structures comes out of the explosive event. Okay, so I'm going forward and backwards here, so you can see it. And I, I believe that this structure is the type of structure that, that was uh, in the work of Ken Shoulders uh, from whenever it was, 1980s or 1990s. Um, Uh, so there's this one. Then here's, uh, we we basically replicated every form of so-called strange radiation tracks. And there are many, many to choose from in here. But fortunately, I don't have to go through that because I have... Uh, yeah. Боб, Боб, just a moment, may I interrupt you? Yes. I wanted to explain something for my colleagues. Mm -hmm. Друзья, вот, они в свое время, вот и в частности Боб, обнаружили, что если в темной комнате, в свете лампы, они просто видят, как эти штуки летают в воздухе. Вот что поразительно, потому что лампа их освещает. И в отраженном свете они эти э, пролеты э, видят, и это регистрируется на быстрых камерах. Вот что он нам показывает. То есть это не следы э, на каких-то там подложках, а это просто пролеты воздухе. Бог, uh, oh, continue, please. So you can see some uh, typical strange radiation tracks here, an M&M. &M. Uh, you've got uh, ones orbiting around each other. We have a wide selection of those. And these extreme interactions, I think this is actually two tracks that come together and they form this this figure of eight loop. It's actually not one track that's doing this, it's two and they're they're self, they're self interacting between the two. It's a, it's a piece of great beauty, in, in my uh, opinion. Uh, here is some more. The only one that I captured quite easily, which looks like a toroid, is this one where it actually has thickness on, on the edge. Uh, uh, and it's just a straight uh, uh, exotic vacuum object traveling in a straight line. We have simulated these in a computer program in a 3D software using toroids and and uh, two toroids uh, roting, rotating around their own axis and the common center of mass. So I, I will do more work on that. But if you look at this particular track here, there's a ball lightning track that's almost exactly like that in the literature. Um, uh, and many other tracks that you've seen the, in this one. It looks like it's going through this piece of brass here. I'm not sure, but I think that's interesting in its own right. Um, I spoke about this one where uh, it, it for me, I consider that it is a positive and a negative uh, exotic vacuum object. I think most of these are possibly uh, positive or negative one or the other, but they're not pairs. Um, it's, it's, it, They're there where you just get the kind of straight tracks, but they do interact with each other, but only with each other, not with the electric or magnetic fields in the environment. Um, so that's it's, it's very quick. You have to catch these things. Now, comparing it to natural ball lightning, um, obviously you've got this one here, which uh, looked like the one that I just showed you earlier. But this is in Solin's uh, 2001 patent, Figure 21, and uh, we we simulated that track here in in our chamber and caught on camera uh, extremely similar track here this is a, a classic one from her and uh, ball lightning and it's a, a hit a tree here and got this track here so we've seen many like that and this actually was caught by someone in the outback in australia And this is a ball lightning track called on a high resolution camera and each one of these segments here is a frame at 60 frames per second and I've composited that in there, so this is very similar to the type of tracks. We get here, so I think it, it, it is ball lightning is a macro version of these things, uh, if we look at what's done in her and and here in on the other side of the planet in Australia. Um, so. I spoke about this extreme interaction uh, um, previously in my presentations uh, at Zizi last year. You can see this, uh, I, I took this from Bichkov's, one of Bichkov's uh, um, books, uh, but this is a natural ball lightning with these periodic kinks here. We have the periodic kinks here in, in the emissions uh, uh, from this material. Um, but the most interesting is this three tracks here because, and you might not be able to see this, but you will be able to get the slides, the emission comes out of an explosive event, it travels around, it hits the cathode, it then bounces and travels around in the opposite direction. And then at this point, another one comes out and it then orbits around this one. This completely removes the argument that this is a hot particle, because it's orbiting around another particle. Uh, and then another one again here marked in purple comes out and that orbits around the two that are already becoming in sync however the collection of three destabilizes collective structure and they start separating then there is this one that I've marked in yellow it's bounced off the floor here and then it comes up and in one frame it does a 180 degree orbit at a distance around this track and then um, it then When it's gone past it it then orbits around it the opposite direction so when it's coming in in forwards it orbits around one way and then when, it, when it's going away it orbits around the other direction so these things are not do not appear to be affected by electric or magnetic fields unless they are ex, ex, extremely close to the source of electric or magnetic field And this comes down to why I believe aluminium is the most suitable material, because it's paramagnetic, unlike the other spin elements of gold, uh, silver, and copper, which are also high uh, conductivity. These are very, very important aspects, but also um, it is a single isotope and it has flexibility like lithium to fuse. Uh, so there's a lot of potential energy gain. So when you look at these various components of what actually this strange radiation is doing um, then it makes sense why certain elements work and others don't. In this experiment we can see that we've replicated the tracks of uh, Claude Davao which was uh, presented by jean françois Ginest in 2015. Um, this is on whatever material it is, but we have them, and we have these recorded from multiple camera angles, so we can we can we can uh, triangulate the the type of track that has been made. You can see here uh, how this progresses. It's, it's very quick, but you can see it's coming out, uh, and these are the typical spiral tracks. Again, it's it's from the area where the coherent matter is formed. Um, this track um, is is made of, I think, four segments. And uh, if I go here, I believe this is equivalent to Baranov's track that he got in his uh, bismuth salts experiment. You can see the explosive event of the breakdown of the coherent matter and the coherent matter traveling wave coming out here. Um, and note, this, this, this is a fair distance here. However, um, the exposure is uh, 160 the second. So these things aren't traveling at the speed of light, they, they actually have a measurable speed, um, which you could probably determine uh, from this particular video. Um, here's a whole bunch of other ones uh, merged onto a single frame. And then on the end here, this is an example in a cavitation system of Ruishina Maza. This is a stainless steel plate and using a DynoLite Edge 3 Plus, this device here, and using the polarizing filter, you don't see anything unless you turn the polarizing filter around and you, imme you immediately see the, the track pop out. Um, and it's very satisfying to do that. So this is produced by the yin-yang on a cavitator uh and it can't we record these things coming out of the center of the vortex and they they have various structures but i believe this is equivalent to the one that i just showed you a, a little while ago uh which is in um uh, a you know this is one two three i think there's the four frames that I merged together and we've also caught what i believe is the the collapsed wave function of the coherent matter and in this case uh this is uh It would appear a diamond mesh um and i believe that in the the center of these gaps so basically this is is pure carbon but in uh, this braided fashion um in the gap here i believe that it would be synthesizing helium um Bob, Bob, Bob, uh, yes. tell something about the the uh, the uh, not uh, the not distances uh what are the uh white of this line of these tracks of this uh of this uh part particle on the left side of this uh, this, this one so yes. this, For this example is, this one yeah so this is uh produced in a Vega experiment like I say you can go and see how to do a Vega experiment on our YouTube channel um in this experiment it, it, it's the ones where you see these kind of events going on and it there was copper and the base here is pure uh, copper and oxygen But and like light... size size of, of this particle oh uh it's it's it's quite large um I can go and find it and come back to you later in this session and I will show you the, uh, oh, the a, a, a, approximately no no no no, no, no I, can, the, I the, actually the, I, the, I think I think offhand um this is about the each of these braided sessions they're all two microns So the actual size of of the webbing is 2 microns. so I guess if that's two that будет be 20. There's the repeating pattern here here uh, you've got this repeating pattern that you also see here here and, here, and вот here. Это, вот это, вот это очень похоже на то что нам показывал только что uh, из шариков этих магнитных чиов очень похоже на эту штучку continue please Bob. but oh, yeah but, Sorry, but I... take it, but but um, take into account that you are not alone uh, uh, some people also would like to to say something but, but oh yeah yes yeah, so... of your of your speech please okay so um uh so i if i can go back to the other presentation which i presented um uh where are we um this in in aluminium I think was probably one of the most striking findings. Um, and I will I need to press' it here okay um is that when these it, it, this is for a 90 second experiment in a 43 kilohertz ultrasonic cleaning tank uh, using suspended aluminium foil with a solid uh well a, a piece of polycarbon enough above, above so you get the standing waves in the water column um there were these uh, uh coherent matter traveling waves as I, I call them uh traveling through the uh aluminium foil and instantaneously you can you can see that this is very similar in it, it it's like two things orbiting around each other, but they are instantaneously changing the structure Now this might be why um... Bob, Bob, Bob, just a moment. Этого самого чужого, вот они тут легли на эту поверхность, и вот лежат, вот как будто вот так шариками все это усеяно. Continue, please, um, So, uh, I think this might be why you are able to see these things with um, uh, a polarizing filter, because this is actually about a, a thousand lines per inch. It's like a polarizing filter. <laughs> And it's the same. So, it's actually like you would use a diffraction grating. So, I think it might be why these things show up on on polarizing filters. Again, this again is if you look down here, it's uh this is a, a 20 micron scale, this is five microns, so it's about five microns across here. So these are about uh, one or two microns across and it's the same on the plasma experiments where you have this uh structure this toroidal structure so back back to the original question um uh Oh, yeah. So this is this is the magnetic uh field and we, we this is the core, the the, the iron rich crenellated sphere. and the this zone is the zone of the electromagnetic phantom in my view currently. I, I reserve the the option to change that. Um, but because we know that this is zinc uh, uh, oxides and copper oxides, and they're all diamagnetic, it pushes it away. They can't come into the zone that has created this ball and the, the, the electromagnetic phantom that is here. That is, that is my view. And um, so the, to get back to the original question, um, uh, where was it? Did I show it? That's up here. This is the ultra experiment. Yes. Yeah, so you, you, want, you wanted to say, As one once again your uh your morning presentation please and no go, it's, go, it's, go, just, it's just the end uh, of your of your speech please it's these uh th three three frames here um the the in my view it's uh, sending out a fractal toroidal moment that is uh cohering uh dark matter in front of the path of travel of uh, the uh, exotic vacuum object, whatever you like to call it. And the other ones are interacting with that in the superfluid uh, um, medium uh, in front of it. So th this, this is my concept. That's the only thing that I, I would like other people to give me some idea of what other thing could explain this phenomena, what, where it only occurs in a very, very tight proximity and relative to the direction of travel of the particles. And this would also explain many of these extreme deviations in tracks that we've observed on x-rays uh, and on other witness materials in the past. So this is really for me the, the, the single biggest thing that I would like other alternative explanations for um, that doesn't involve the superfluid dark matter condensate that we all live in. So that, that's my question to you in and uh, based on my observations. Thank you. Thank you both. No, no, no, no. I would I would really appreciate Leonid's. Opinion. Very, very interesting, I must say. I would like to read this material about your experiments. And can you send me this material?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 Далее на 10 минут меньше сегодня днем. Вот непонятно, почему сказали, ну вечером обсудишь. Ну и что, не дали даже двух слов сказать. Значит, ну, такое вообще. Все, отключи. А? Я... Мы с тобой поговорим еще. Да, Вектор Чибисов, пожалуйста. К сожалению, к сожалению, Андрей такой склочный, как я вижу, товарищ, он не понимает, что такое гость. Вот он же здесь хозяин, а это гость. Андрей. Надо различать немножко, понимаешь, чувствовать, надо вежливость проявлять. Когда Андрей приехал в Сухуми, он был гостем. Вот. А здесь он хозяин, по сути дела, и поэтому мы вежливо, вежливо выслушали и кое-что новое узнали, я думаю, по сравнению с утром. Да -да. Это делали. же эксперимент, это же эксперимент, это же эксперимент. На него надо смотреть и смотреть и смотреть. Производит впечатление, действительно. Виктор Чибисов, пожалуйста. Леонид, у меня к вам вопрос. Как вы оцениваете такой вариант, что вот частицы странного излучения – это кластеры Тау-нейтрино, нанизанные на единый магнитный момент? Это сразу прям надо ответить на суперсложный вопрос. Особенно нанизанные. Еще надо вспомнить, какая масса у там нейтрина. У него там сколько текла? Больше геов. У него там да, и так далее. Это же целая история. Это надо изучать, как бы. Это я Леню защищаю. Да, энергия. Нет, у, меня, у меня нет ответа. ответа да. Спасибо. Так, я растерялся. Так, следующий у нас Александр Владимир. Да. А, нет, Александр, Александр Никитин, Никитин которого мы задвигали. Вот он пусть поговорит. Нет, я, я хочу важный вопрос поднять. Все время, сейчас очки поменяю. извините. Все время, мне кажется, забывается эффект у Шеренко в связи со странным излучением. Ну и в то же время просьба прокомментировать Ле Леонида Арбековича. Это же сверхглубокое такое проникновение. В общем-то, он стрелял пешком по броне. И ну эффект все знают, наверное. Было сверхглубокое проникновение в общем с большой энергией, которую совершенно невозможно не несет вот этот э, поток Александр. Александр, у нас был здесь целый этот самый, у нас был целый целый семинар на эту тему. Вы, наверное, присутствовали его, его это не тема нашего сегодняшнего нет, нет, дня. Даже... Поэтому зачем вы эту тему поднимаете? Нет, извините, это мне кажется, тоже поможет открыть тайну холодного синтеза. Потому что, э, что... Там, есть масса, там есть масса, Александр Павлович, там есть масса обычных объяснений в эффекте Уширенко. Давайте не будем на это тратить время. Хорошо, дайте мне задать вопрос. Также нельзя это самое. Что это такое? Потому задайте, что задайте, только не надо рассказывать про эффект Уширенко. Вопрос задайте. Ну, к да нет там никаких объяснений. Объяснение какое-то одно, что трещина есть в броне. Совершенно. Почему я обращаю внимание? Потому что песок, что такое? Это кремний, силициум, железо, алюминий. Те же самые элементы, которые везде фигурируют при холодном синтезе. Даже вплоть до сверхновой звезды. Пожалуйста, просьба прокомментировать. Как вы связываете это с холодным синтезом? Или... Нет, не связано. Я вообще как бы, не стараюсь с холодного синтеза. Я думаю, что это неправильное все. Значит, я вам про эффект вот у Шеремика скажу. Значит, вот там, пару дней назад выступала Наташа Чикова и рассказывала про электрозрыв Вольфрамовых да, Альфрамовых пролоч. Вот Электрозрыв происходит в кварцевой камере. И мы с удивлением обнаруживаем, что вот эти микрочастицы, которые образуются во время электроразрыва, они проникают в этот кварц очень глубоко. То есть мы видим отколы прям практически с другой, а этот кварцевый, она где-то там порядка 10 миллиметров толщина стенки. И, конечно, это не может не вызывать удивления, как столь массивные частицы проникают на такую большую глубину. Вот. Поэтому я не сомневаюсь, что эффект у есть. В чем он состоит, знаю. Какое объяснение, не знаю. Честно могу сказать, что не знаю. Вот. Что касается, связано ли это со странным излучением, я как связи не вижу, честное слово, пока. Ну, там тоже следы остаются в глубине брони в его случае. Следы-то остаются ведь. Ну, сейчас все-таки дискуссия начнется по эффекту Ширенко. Вы, Александр, вы посмотрите еще раз видео от того, того вебинара, где мы обсуждали. Я думаю, это полезно будет. В принципе, вы правильно вопрос поднимаете. Но там достаточно подробно обсуждалось это. У нас О, два часа посвятили в этом году в Уширенко. Спасибо, я, ну, я это сам смотрел, читал все эти вещи. Но, тем не менее, мне кажется, его тоже надо. Обратить. Надо, надо, но у нас сегодня и вчера, и позавчера он не рассматривался. Поэтому зачем сейчас об этом говорить? Это будет непрофессионально, мы время потратим просто. Хорошо, спасибо за комментарий, за ответ. Спасибо. Владимир. Владимир, вот еще раз свою микрофон включите, еще раз свою фамилию назовите. Владимир, микрофон не включен, включите микрофон. Он, наверное, с этого с телефона, я так чувствую. Не получается. Не получается чего-то, да? Ладно, тогда, Леонид Ирбекович, уже два часа мы, значит, вот наши дискуссии. У меня есть предложение закрыть наш круглый стол. Очень успешный, я считаю, круглый стол, на котором вот уже два часа все равно еще у нас 33 человека. Извините, вот. включился микрофон, никак не, а, не Ну, Владимир, еще раз свою фамилию назовите. Чтобы... Ан Ан Ан Антюшин, я не знаю, как на смартфоне поменять. Я а, сейчас... Понятно. Володь, быстренько, да, что очень, очень приятно, что мы здесь собрались именно экспериментаторы, вот, но есть еще вторая плеяда физиков, это теоретики. Вот, и вот мы слышали доклад Шипова, и потом вот еще один его ученик, он докладывал вот о так называемом торсионном излучении, вот, этом, вот этим коэффициентом b точкой на c. И там было утверждение, что любые обращающиеся, даже материальный объект и даже не заряженные, они являются вот источниками э, вот этого вот э, некого странного э, поля, которое проникает в ядро и понижает, ну, так называемый, как он говорит, барьер, да, и позволяет этим реакциям нашим производиться. Вот как раз очень интересная аналогия. Значит, тут Боб говорит о том, что у нас есть торы. И вот, допустим, даже когда по тору вращается нечто, вот они создают вот это вот торсионное поле, возможно, которое, оно именно проникает в ядро, и ослабляют этот барьер, давая возможность нам вот эту вот холодную трансмутацию делать. И особенно когда, там было сказано, отмечено, да, что особенно когда происходит именно с точкой, то есть именно когда ускорение происходит. Не просто вращается, а ускорение. И вот если, допустим, на том же бублике трассионном у нас есть некая, некие моды, как раз там и происходят вот эти резкие ускорения. А тем более, например, когда вот мы говорим о том, что электрон со своей большой орбиты падает, сжимается до орбиты протона в 2000 раз, представьте, какое там ускорение получается на границе. Возможно, здесь такие поля генерируются, вот эти, вот, которые там, я не знаю, они просто этот барьер делают прозрачно. И вот это, когда частица вращающаяся летит, тем более замодулированная. И вот представьте, она летит, налетает на поле, вернее, на объект она резко тормозится вот это возможно возникает поле которое вот этот барьер пробивает и у нас получается возможность появляется именно вот этой трансмутации очень легкой ядер виде вы же сами говорили что все частицы которые летают они все вращаются а если они еще вращаются по кругу и вот ваша модель темного водорода вот она тоже говорит о том что внутри у нас есть круг где вращаются владимир у нас сегодня ведущий леонид рускоьев Понял, вот, э, вы говорите про Прозателепина, а у нас вот ведущий сегодня Леонид Турубской. У него модели немного другие, вообще другие, я бы сказал. Я, я знаю, что, Владимир, ну вот, возможно, все-таки здесь фенологическая теория, может быть, как-то пересекается с, с практикой. Вот, может быть, этот момент тоже как-то, может быть, посчитать, потому что я, к сожалению, не, не, не, не теоретик. Вот. Может быть, стоит обратить на это внимание? Владимир, вы знаете, я вот, безусловно, интересные замечания, я бы вам так сказал. Вот достаточно пестрая картина получается, вот, из, как следует, из нашего обсуждения. И ниоткуда не следует, что мы имеем дело с одним каким-то явлением, понимаете. Вот ниоткуда не следует, что оно в единственном числе, И мы должны предполагать некую множество. Попытки э, вот, составить такую детальную механическую картинку, как вот э, работа шипа выжимается, знаете, как вот квантовый переход осуществляется. Да Никак, мы знаем начало, мы знаем конец. Да? Вот повернули, вектор, и все. Что, что, что происходит в начале, что в промежутке, мы не, не знаем. Мы даже не задумываемся об этом. Потому что мы со времен там уже там многих лет там 70 там почти 100 мы говорим о том что если мы математически описали то мы понимаем так вся квантовая механика устроена то есть понятие вот состроить такую модель понятную как там все сжимается она сейчас в физике не модно я уже не говорю там о квантовой электродинамики, а теории поля, а квантовые теории поля, где уже вот вообще физики как бы нет, там одни крючочки. там уже одни крючочки. Поэтому, конечно, для экспериментатора хочется всегда представить это как-то живьем, да, последовательно, вот как в фильме кадры. Но мы не очень понимаем, это вообще возможно или невозможно. Вот вопрос ответ такой, челософский. Если бы меня спросили... На что больше всего похожи вот эти ядерные реакции? Я бы сказал, знаете, они на ядерные реакции вообще не похожи. Они похожи больше на интерференцию. Вот, интерференция – более близкое понятие. Конечно же, все желания теоретиков, как я говорю, обрюхать эти электроны, загнать его так сказать, вот туда, то есть, по сути дела, мионный каталис, На самом деле не решают никакую проблему. Мы видим, что эффекты все э, очень э, грубые. Иначе мы с помощью масс-спектрометра ничего бы не увидели. Они очень грубые, потому что ну, плотность твердого тела, там, ну, грубо говоря, число вагадра возьмем в 10-23, в да, ну, 10-6. Все равно это 10-17, 10-18, 19 актов. Единичный один электрон загнали в ядро, мы этого не увидим. Это либо должен быть какой-то цепной процесс, либо коллективный. Поэтому я все время говорю, коллективные явления, просто опираясь на то, что это видно на эксперименте, это видно вот совсем. Никто же, не знаю, я попал в это случайно, это как бы просто вот мы хотели да, понять, э до какой степени окисляется титан, до титана У или до титана о 2 А получили, что у нас... Э Забыли уже там, неважно, как он окисляется, увидели изотоп на искажения, гигантские. то составалось, удача была: 15-20 мы не могли списать наши спектроме. То есть эффект с самого начала был такой макроскопический, коллективный. Что же касается вот отдельных событий, ну я не знаю. Еще. Мне кажется, что мы сейчас вот на пороге какого-то такого осмысления самой сказать, физики какие интересные результаты показал в обгне да? нельзя сказать что это не существует как это понять нет комментариев ну вот, все-таки мы действительно очень долго сегодня говорим я думаю что надо всех поблагодарить за участие в этом пожелать всем здоровья и до завтра да до завтра друзья и это интеллект говорит и Значит, я хочу сказать, что это был последний круглый стол нашей конференции. Завтра у нас последний рабочий день, и круглого стола не будет. И, по-моему, вот благодаря Леониду Ирбековичу круглый стол получился очень удачным, может быть, самым удачным за время нашей конференции. Всем спасибо. До завтра. До завтра, до 12 часов свидания для не дурбековича отдельное спасибо, спасибо.